Следующий девятый ролик. Ознакомление с сайтом BoxInfo. Реальная работа, друзья. Никакой воды. Так, сегодня мы будем разбирать один из разделов. Вот, видите. Раздел называется инфо. С линзочкой. О чем этот раздел? Не буду читать весь текст. Когда зайдете на сайт, сами все прекрасно увидите более подробно, ознакомитесь и прочтете кому, кто поймет с первого раза, кто с второго, вот, кто будет заходить сюда чаще и чаще, дабы получить себе, скажем так, ответ на ваш вопрос. Сразу скажу, ребят, не нужно крайностей, то есть Работа в интернете это нужно время вот свободное даже если у вас есть основная работа нужен интернет чтобы ну, интернет был и скорость скажем так не ниже среднего вот, усидчивость работа нервная не все так быстро как кажется на первый взгляд не все так быстро, хотя с нашими технологиями, в наше время, ведь, казалось бы, можно все очень быстро сделать и выполнить. Ну, разве что если работать, я не знаю, там 20 часов в сутки и 4 часа на сон, тогда реально тогда может работу, конечно, выполнить в два раза быстрее. Задание. вот Также сайт отвечает потому, почему э, именно э, этот сайт и где гарантия, что заплатят деньги, вот вообще гарантии, я скажу, он так нигде нет. Вот. Здесь нужно понять, что ты выполняешь конкретную работу и к тебе конкретно за эту работу выплачивается денежка. потому что э, если бы сайт выплачивал деньги наперед авансом то в принципе никто бы и не работал то есть все бы сказали да мы будем работать получили аванс и на следующий день уже скажем так ищи с вещи то есть э, нужно понимать сколько вы готовы заработать месяц то есть это может быть и 400 долларов то есть максимальная сумма да, которую можно заработать по крайней мере на сегодняшний день или это будет 100 долларов но ну, амбиции должны быть конечно в рамках э, реально выполненной работы то есть если у вас мало свободного времени когда будете давать заявку на работу вот пойдите конечно на, на объем и заработок в 100 долларов, попробуйте в течение какого-то периода сделайте, выполните работу, получите деньги и скажете насколько это легко или тяжело, нужно-то вам или не нужно. В перспективе есть хорошая, есть в дальнейшем можно хорошо заработать, вот это уже суммы будут конечно другие, я думаю больше чем те, которые были озвучены нашей беседе сейчас все ребят вам удачи терпения скажем так вперед из песней